Теперь же между этими двумя кнопками вставки и добавления фрагмента текста введем простое поле для ввода, текст которого мы и будем вводить наш фрейм, а не тот, который вот эти кусочки текста вводит. Для этого нам нужно будет добавить новый объект типа JTextField. Сначала сдвинемся при помощи ползунка повыше, и там где у нас задаются все поля, зададим и это поле. Конечно же оно пусть будет PreVate. Далее jTextField и далее назовем это поле как-нибудь. Например, назовем просто-напросто field. Точка с запятой. Теперь же сдвинемся при помощи ползунка ниже. И первое, что сделаем, это зададим начальное значение для этого поля. Напишем таким образом. Field равняется, далее как обычно new, и конструктор класса jTextField. Скобки. Теперь нам нужно указать то, что будет с самого начала отображаться в этом поле. Ну, возьмем, например, и внутри кавычек напишем просто ABCD. Далее кавычки, запятая, и теперь нам нужно указать длину этого текстового поля. Возьмем, ну, например, 10 единиц и закрыть скобки, точка запятой. Теперь же нам это поле надо ввести на нашу панель. Для этого напишем таким образом. bpanel.add добавить, и это наше поле field. Закрыть скобку, точка запятой. Теперь же сдвинем вот эти две строки чуть выше, чтобы как раз реализовать нашу задумку. Потому что, как мы задали, это текстовое поле будет находиться и после вот этой кнопки, и вот этой, Мы просто-напросто, так сказать, ошиблись чуть-чуть местом. Скопируем вот эти две строки, выделим их и сдвинем выше. Вот теперь у нас все будет так, как мы задумали. А теперь вот это поле «Field» используем в процессе замены и в процессе вставки. Вообще везде, где нужно нам вставить какой-либо текст. Поэтому выделим этот фрагмент, щелкнем на клавишу «Delete». Теперь напишем здесь наш field, точка, и далее нам нужен его метод «GetText». Далее скобки. Теперь аналогичную конструкцию ставим вот в это место. Для этого выделим, удалим то, что здесь написано, вставим в field «GetText». Далее скобки и недостающая запятая. То же самое вот в это место. Выделим все это, далее удалим, опять field field.getText, скобки и запятая. Сдвинемся при помощи ползунка. Далее запустим теперь наше приложение. Сначала, конечно же, скомпилируем его. Для этого Tools, Compile Java. Компиляция прошла успешно. Теперь запустим наше приложение. Tools, далее Run Java Application. Вот оно появилось перед нами. Щелкнем теперь несколько раз на кнопке Add. Как видно, мы вставляем то, что здесь написано. Мы можем изменить этот текст, например, приписать что-либо. Опять ставим, Как мы видим, вставляется все то, что мы задумали. Щелкнем теперь на Wrap, чтобы это все у нас не выходило за рамки нашего текстового поля. И теперь попробуем что-либо вставить в серединку нашего текста. Ну, для этого ставим в это поле какой-либо текст, отличный от вот этого, чтобы он немножко контрастировал. Введем, например, таким образом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ставим вот в это место. Щелкнем на кнопку Insert. И вот как мы видим, это все у нас вставилось. Теперь же выделим часть текста. Вот, например, выделим от 2 до 6. И 1,7 по краям оставим. И щелкнем опять на кнопку Insert. Вот как мы видим, все вставилось как раз на место. В начале и в конце у нас два повторяющихся символа в начале 2 единицы, а в конце две семерки что как раз и понятно закроем теперь наше приложение закроем это консольное окно тоже и мы вернулись в наш текстовый редактор вставим теперь на наше приложение еще одну кнопку при помощи которой мы могли бы нажатием на эту кнопку очистить все наше окно для этого опять-таки, чтобы много не писать выделим часть текста, которая у нас уже есть начнем вот отсюда и вот до конца описания нашего слушателя далее правая кнопка мыши копия. Сдвинемся теперь при помощи ползунка ниже и далее щелкнем вот здесь на Enter и вставим тот текст, который мы только что скопировали. Для этого правая кнопка мыши, Paste. Теперь же изменим, конечно, название этой кнопки. Оно уже будет не I-Button, а D-Button. Изменим название на этой кнопке. Delete или Clear. Пусть будет, например, Clear. Изменим название на этой кнопке везде, где она встречается. Теперь удалим весь фрагмент кода, который у нас находится внутри метода ActionPerformed. Для этого выделим, далее щелкнем на delete и внутри нее напишем несколько другой. А именно, текст, далее точка и воспользуемся его методом setText. Далее скобки и ставим конечно же просто-напросто пустую строку, то есть просто кавычки. Закрыть скобку, точка с запятой. А теперь же изменим название вот этой кнопки. Конечно же она у нас должна быть DButton, поскольку именно к вот этой кнопке DButton привязываем этого слушателя. И теперь запустим наше приложение и посмотрим, что у нас получается. Для этого Tools, далее Compile Java, скомпилируем. Компиляция прошла успешно. Теперь Tools, далее Run Java Application, запустим наше приложение. Щелкнем теперь несколько раз на кнопку Add. Вот мы добавляем новый текст. Щелкнем на Insert тоже. И теперь, если мы щелкнем на кнопку Clear, то, как видно, все, что мы ранее вводили, исчезает с нашего экрана. Закроем теперь наше приложение. Закроем, и это консольное окно тоже. И мы опять вышли в наш текстовый редактор.